Привет! У меня сегодня короткий ролик об имбирно-лимонном напитке на интервальном голодании, а также о том, почему он очень полезен. Во-первых, у имбиря чрезвычайно много прекрасных свойств. Первая из них — около 115 известных антиоксидантов. Это фитонутриенты с разнообразными свойствами — противовоспалительными, противораковыми, Имбирь помогает от тошноты, особенно у беременных, по утрам и помогает, если у вас газы. Также, если вас укачивает в транспорте, имбирь должен помочь. Но самая большая польза связана с сахаром в крови. Имбирь способен понизить инсулин. Люди используют имбирь уже, наверное, тысячи лет, так что можно сказать, он прошел проверку временем. За все эти годы имбирь доказал свою пользу. Далее, зачем нужно добавлять лимон? Потому что, когда вы голодаете и сидите на кето-диете, есть опасность образования камней в почках. В лимоне есть цитраты, а цитраты соединяются с оксалатами. Это снижает риск образования оксалатных камней в почках. Ну и, конечно, в лимоне много витамина С. Итак, вот рецепт. Четверть стакана имбиря, либо 30 мл, если он уже в жидком виде. Один лимон и 350 миллилитров воды. Я рекомендую нашинковать четверть стакана имбиря. Оставите его отмокать в воде на полчаса час. Не обязательно в теплой воде, вода может быть и холодной. А потом вы берете обычную марлю и процеживаете все, что у вас получилось. Сама мякоть останется в марле. И когда у вас будет эта самая смесь воды с имбирным настоем, вы берете лимон. Я использую соковыжималку для лимонов. Так лимон можно просто выжать и получить из него максимум сока. Далее. Воду вы уже отмерили на предыдущих шагах. Вот вы получили смесь лимона и имбирного настоя. Пить ее нужно, когда вы голодаете, натощак. Она не прервет голодание и поможет его продлить. благодаря воздействию, которое она оказывает на сахар в крови, она снижает инсулин. И польза не только в этом. Этот напиток может снизить холестерин, кровяное давление потенциально, Но главное, он уменьшит голод. Вы почувствуете, что не голодны. Вот и все, такой простой рецепт имбирно-лимонного напитка. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно.